Прежде всего, хотели бы вновь повторить нашу позицию в связи с очередным участием в сегодняшнем заседании президента Украины в виртуальном формате. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его участия, но это участие должно быть очным. Этого требует правила, которое уже более 75 лет регулирует работу Совета безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение. И ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробовал до конца, а скорее всего ни секунды. Хочу сказать, уважаемый представитель Норвегии, вы слышали президента Зеленского Лауден Клиер, но, уверяю вас, президент Зеленский вас не слышал. Его не интересует мнение членов Совета. Для него это просто трибуна. Господин председатель, в ходе специальной военной операции нам приходится иметь дело не только с формированиями киевского режима, но и оказывающими ему разнообразную военную поддержку странами НАТО, которые ведут с Россией прокси войну Для ослабления и уничтожения военного потенциала наших противников высокоточным оружием наносятся удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры, которая используется в целях военного снабжения украинских частей, оружием, прежде всего западным, обеспечением логистики и связи украинских вооруженных формирований. Сегодня многие сокрушались по поводу того, что жители Украины рискуют остаться без света и воды. Что-то мы не припомним, чтобы кто-то на Западе высказывал какое-либо беспокойство, когда в это же время, в 2015 году, из-за действий Украины без воды и электричества остались жители Крыма. Не говоря уже о Донбассе, которому 8 лет перекрывали экономический кислород. Мы не будем перенимать лукавую логику представителей режима Зеленского, обстреливающих Запорожскую атомную электростанцию и возлагающих ответственность за это на Россию при полном попустительстве своих западных спонсоров. И заявлять, как делают это они, что Украина сама наносит удары по своей инфраструктуре. Ведь, ведь ракеты у нас, как утверждали украинские и западные СМИ, закончились еще в марте, потом в июле, а потом в сентябре. Но повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, которые Россия и не целилась. Вот, например, сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и в Выжгороде, Киевской области. И оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киевом. Хочу особо обратить на это внимание наших западных коллег. Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов. Понятно, что киевские пропагандисты подобные инциденты тщательно скрывают, пытаясь свести все к мантре о виновности России. Какое может быть доверие к историям и свидетельствам со стороны киевского режима, понятно хотя бы потому, как украинское руководство реагировало на инцидент с попаданием ракеты украинской ПВО, в польском городе Пшеводуе. Эти истеричные и откровенно лживые заявления были призваны спровоцировать полномасштабную войну в Европе. Однако западные партнеры Киева, краснея и запинаясь, все равно пытаются свалить вину за произошедшее на России. Любопытно, каковы будут результаты транспарентного и объективного расследования этого сюжета. Хочется верить, что наши западные коллеги не побоятся назвать вещи своими именами, не будут врать своим гражданам так же, как это делает режим Зеленский. К сожалению, многие деятели и даже международные чиновники охотно подхватывают фейковые истории украинцев, не задумываясь о проверке источников и фактов. Яркий пример – абсурдные обвинения спецпредставителя генерального секретаря ООН Промилы Паттону которая в октябре заявляла о том, что российским солдатам якобы выдают Виагру для изнасилования украинских женщин. Но недавно в сеть попала запись ее разговора с представителем, как она думала, Верховной Рады Украины. В этой беседе госпожа Паттон призналась, что у нее отсутствуют какие-либо достоверные сведения на этот счет. Более того, она сказала, я цитирую, проводить расследование не моя работа. У меня нет таких полномочий. Конец цитаты. Как же удобно оказывается представителям высшим должностным лицам секретариата прикрываться ограниченностью мандата в одних случаях и спокойно превышать его в других. Мы четко фиксируем все такие случаи и призываем ООН со своей деятельности строго руководствоваться Уставом Всемирной организации и нормами поведения для международных чиновников. Мы также тщательно фиксируем все настоящие свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований в том числе на временно находящихся под контролем в территориях новых российских регионов. Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут, цитирую, «отстреливать предателей как собак». Конец. Цитата. В качестве ширмы введен комендантский части. Хотя киевские власти пытаются поддерживать информационную блокаду в отношении Херсонской области, все же просачивается, леденящая кровь, фото свидетельство того, как украинские боевики привязывают к столбам людей, сотрудничающих с российскими военными. Именно так фашисты истязали граждан СССР в период Великой Отечественной войны. Сейчас издевательством подвергают даже тех, у кого попросту находят советский военный билет. Цель, понятно, запугать противников киевского режима. Опасающиеся расправы граждан вынуждены кричать нацистские лозунги и скидывать руки в знак фашистского приветствия, как это принято у украинских боевиков. Так, кадры, такие кадры попали в репортаж CNN, после чего Киев лишил журналистов этого канала аккредитации. Аналогично Участь постигла подстигла и Sky News. Так что же пытается скрыть официальный Киев? И где возмущение со стороны западных делегаций по поводу ограничения свободы слова и доступа к информации? При этом продвигающий эти цели ЕС окончательно отбросил свои былые миролюбивые идеалы и открыто встал на путь агрессивного военного блока, вплотную приблизившись, приблизившись к прямой вовлеченности в украинский конфликт. 14 ноября в Брюсселе было объявлено о запуске миссии Евросоюза по обучению украинских военнослужащих. Тренинги будут проходить на полигонах государств ЕС, ФРГ и Польши. Обучение на них пройдут не менее 15 тысяч человек. Господин председатель, буквально на прошлых выходных мир влетели шокирующие кадры расстрела украинск, украинскими боевик, военными, безоружных российских военнопленных. В открытом письме мы призвали и генерального секретаря и членов Совета безопасности ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права. Документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушении Женевской конвенции 1949 года. Освобожденные из плены бойцы ДНР подтверждают, что боевики ультранационалистического вооруженного формирования «Правый сектор» Казнят пленных через повешение. Попутно в ЛНР субмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и простреляны ноги. Некоторым российским военным, военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации проводят проверки по каждому такому случаю. Но мы ожидаем от международного сообщества и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области МГП. Одновременно киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 19 ноября ВСУ по промышленной зоне АЭС произвел 12 выстрелов крупнокалиберных снарядов, а в течение 21 ноября – 8. По оценке генерального директора МГТ Рафаэла Гросси, эти обстрелы были наиболее серьезным инцидентом за последний месяц. Присутствующие на ЗАЭС эксперты МГТ видели взрывы в местах падения боеприпасов своими глазами. Они отметили многочисленные разрушения в районе станции. В частности, в результате обстрелов повреждены резервуары для хранения конденсата, откуда произошла утечка нерадиоактивного материала. Пока радиационная обстановка на ЗАЭС остается нормальной. Но с учетом безрассудных настойчивых попыток Киева нарушить целостность критически важных структур станции, это может стать только вопросом времени. В заключение, возвращаясь к теме, из-за которой было запрошено сегодняшнее заседание, вновь хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием, и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией. Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, одна из целей СВО, и она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать начате СВО. Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматов. Западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, а также испытывать натовские вооружения. Таким образом, западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гегемонию чижими руками и жизнями простых украинцев. Благодарю а <.С1> а вас.